всем привет на прошлой неделе мы рассказывали о том что исполняющий обязанности губернатора петербурга александр беглов вместе с прокуратурой требует от меня и от богдана литвина 11 миллионов рублей за митинг 5 мая а формально за то что участники митинга якобы повредили зеленые насаждения в александровском саду вчера вечером мне пришло сообщение о том что все мои банковские счета арестованы по постановлению судебного пристава в качестве обеспечительной меры это означает что во первых все мои карты фактически заблокированы, а на балансе красуется отрицательная сумма с шестью нулями. Во-вторых, суд может наложить и другие меры и, например, запретить мне выезд из страны, если того захочет прокуратура. Я бы хотел сказать, что это просто неприятно. Но нет, меня это бесит, что весь год меня пытаются запугать и наказать за мою политическую деятельность. Иными словами, это настоящие политические репрессии. Но мы понимаем, что этот абсурдный иск и задумывался как раз для того, чтобы запугать всех оппозиционеров и активистов города ведь это не обычный арест или штраф к которым все так привыкли а нечто более безумное и это лишь в очередной раз доказывает что мы делаем все правильно власти города привыкли к тому что безнаказанно могут делать все что взбредет к ним в голову мы с этим мириться не хотим и поэтому будем еще активнее призывать вас участвовать в митингах участвовать в нашей муниципальной кампании, а на губернаторских выборах голосовать против беглова либо другого кандидата от единой россии регистрируйтесь в проекте умное голосование и отправьте ссылку Ссылку на этот сайт всем своим друзьям и знакомым. Если вы хотите поддержать работу нашего штаба и муниципальную компанию, то можете сделать перевод на номер карты, который сейчас видите на экране. Все деньги пойдут на борьбу с жуликами в нашем городе. Подписывайтесь на наш канал и распространите этот ролик.